хватит мять. Возьми яйки в кулачок и будь мужиком. Пройди по ссылке в описании, зарегистрируй новый аккаунт в калибре и получи на старте кейс, в котором 7 дней према, 300 монет, а также 30 тысяч кредитов. Девушкам нравятся мужики с кредитами, а все мужики играют в калибр. Бонус на старте позволит тебе получить преимущество в начале игры. Ты еще здесь, а я уже в бою. Увидимся в рандоме, боец.